Добрый день, уважаемые участники конференции. Предупреждение преступлений в результате ненадлежащего врачевания с помощью спецкурсов для студентов медицинского вуза. Ижевская государственная медицинская академия. Охрана здоровья граждан является приоритетным направлением в государственной политике и деятельности правительства Российской Федерации, что закреплено в Конституции, федеральных законах Российской Федерации и иных нормативно-правовых актах. Национальный проект здравоохранения в Российской Федерации на период с 19 по 24 годы предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста по ряду значимых заболеваний. В том числе предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По данным литературы, ежегодно около 58 тысяч врачей поступают на работу и столько же по различным причинам выбывает. На дефицит медицинских работников влияет уголовное преследование за ненадлежащее врачевание. Об активизации следственной практики по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о ятрогенных преступлениях свидетельствуют материалы обращений в следственные органы. В 2021 году в Следственный комитет поступило 6248 заявлений о ятрогенных преступлениях. Принято 2095 решений о возбуждении уголовных дел. То есть каждое третье обращение завершилось возбуждением уголовного дела. В двадцать первом году из трех двух уголовных дел, находящихся в производстве, было окончено 1636. Из них направлено в суд с обвинительным заключением 176 материалов. А в двадцатом году Следственный комитет. России поступило четыреста 5452 сообщения о ядрогенных преступлениях, по которым было возбуждено 1639 уголовных дел. В суд с обвинительным заключением были переданы материалы по двум эпизодам о ядрогенных преступлениях. Как рассматривается, видно увеличение обращений и возбужденных, и представленных в суд дел. Профилактика преступлений медицинских работников, связанных с ненадлежащим врачеванием, является важной составляющей обучения в медицинском вузе, основанном на биоэтическом принципе, но ли на цере и навреди. вреде. Предупреждение преступлений, защита медицинских работников от необоснованных обвинений, связанных с ненадлежащим врачеванием требует, на наш взгляд, системного подхода, который должен строиться на реализации культуры безопасности пациентов в медицинской среде, обучению медицинских работников правовому видению медицины, а не медицинскому видению права. При этом обучение необходимо начинать с первых курсов медицинского вуза. В процессе подготовки медицинских специалистов с первого до выпускного курсов нередко отсутствует системность и преемственность, когда имеется положительное точечное решение в обучении. Каждая медицинская специализация и специальность узко рассматривает вопросы профилактики. Режевская государственная медицинская академия, благодаря заинтересованности руководства факультета, кафедры судебной медицины, этой проблематикой были систематизированы, переработаны рабочие программы и созданы соответствующие спецкурсы. На схеме представлена преемственность преподавания на кафедре судебной медицины с курсом судебной гистологии. Изучая правоведение на первом курсе в объеме трех зачетных единиц, раздел «Основы уголовного права» обучаемая знакомится с криминологическими аспектами, подробным разбором статей Уголовного кодекса, по которым привлекают медицинских работников к юридической ответственности за ненадлежащее врачевание. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы производства по делам о ядрогенных преступлениях. Обращается внимание на вопросы освобождения от уголовной ответственности, как по реабилитирующим, так и нереабилитирующим основаниям, и от уголовного наказания. Обсуждение проводится с решением кейс-заданий, Применением метода свод-анализа. В дисциплине по выбору "Политика правовые системы и отношения в современной России в одной из тем рассматривается современная ситуация с привлечением медицинских работников юридической ответственности за ненадлежащее врачевание. Разбор вопросов проводится в интерактивной форме путем решения кейс-заданий. Изучая дисциплину «Медико-правовые основы деятельности врача» на пятом курсе в объеме двух зачетных единиц, обучаемые получают профессиональные компетенции по вопросам неблагоприятных исходов медицинской практики любой медицинской специальности для повышения знаний и перспектив вероятного участия в качестве профильного специалиста в комиссионных судебно-медицинских экспертизах по оценке качества оказания медицинской помощи. В дисциплины входит получение знаний о неблагоприятных исходах медицинской практики и умений для возможной их превенции, а также ответственности медицинских работников за профессиональное правонарушение. Обучаемые анализирует содержание комиссионных судебно-медицинских экспертиз по врачебным делам, терапевтического, хирургического и хирургического акушерско-гинекологического профилей. Обучается категориям диалектики в основе качества оказания медицинской помощи при исследовании медицинских документов по врачебным делам. Шестикурсники изучают раздел судебно-медицинской экспертизы по материалам дела «Экспертиза о профессиональных правонарушениях медицинских работников». Завершается изучение и подготовки медицинских специалистов спецкурсом «Юридическая защита и безопасность врача». Происходит закрепление современных аспектов медицинского права. Эффективное развитие правового мышления врача строится на примере экспертной и правовой оценки неблагоприятного исхода во врачебной практике, что позволяет формировать у обучающегося правовое видение медицины. Обучающиеся подвергают анализу не только задачи на основе кейсов, но и появляющиеся в СМИ на момент занятий такого рода врачебные дела. У обучающихся есть возможность проследить за развитием событий, оценивать правильно сделанной правовой квалификации. Для этого созданы группы в социальных сетях «Правоведение НИГМА», группа «Квалификации медицинских правонарушений». Группа существует также в Телеграме, в которых идет обсуждение правовых вопросов. Для проведения практических занятий со студентами привлекаются медицинские юристы, следователи, иногда адвокаты. Выпускники последних четырех лет высоко оценивают такую практику занятий. Свыше 87% оценивают ее высоко, 13% хорошо. Что подтверждается ростом числа студентов, явля... изъявивших желание обучаться на данном спецкурсе. В курсе аспирантуры и ФПК продолжается рассмотрение вопросов предупреждения ятрогенных преступлений, связанных с ненадлежащим врачеванием. В рамках обучения делается акцент на процессуальных аспектах, максимальная степень реальные возможности защиты медицинского работника, она становится максимальной при начальном этапе на стадии доследственной проверки и фактически становится минимальной, когда вопрос идет о апелляционной стадии в суде второй инстанции. На данном слайде мы видим те компетенции, которые рассматриваются в процессе обучения и преемственности. Общекультурная компетенция третья. Способность использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности. Она рассматривается как при обучении правоведения, политика правовым системам и отношениям Российской Федерации, судебной медицины медико-правовых основах деятельности врача и юридической защите и безопасности врача. Однако доклад был бы неполный, если бы мы только рассказали о том, как осуществляется обучение медицинских кадров по представленным дисциплинам. Достаточно часто происходит смена а, ст стандартов для обучения медицинских работников. Так, в стандартах 3, 3+, компетенция, способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности в стандарте 3++ заменена... На следующее способен к противодействию применению допинга в спорте и борьбы с ним. Это связано было с теми событиями, которые происходили, когда принимался стандарт 3+ плюс. В настоящее время происходит ситуация, связанная с необходимостью защиты врача. Наше предложение сводится к тому, что в стандарте, который наверняка появится в ближайшее время, стандарт 4, необходимо ввести компетенцию «Юридическая защита и безопасность врача». Это связано еще с тем, что Командно-административные методы управления в сфере образования будут предусматривать развитие данной компетенции во всех вузах страны для того, чтобы можно было осуществить внедрение подобных курсов для защиты медицинских работников. Спасибо за внимание.